вечера где нас можно найти с нашими прямыми эфирами и как присоединиться к ним найти нас можно на сайте zkbv.ru слышно меня да, это слышу, наш хорошо. командный сайт с которого вы можете выйти на все наши интернет ресурсы вы можете посмотреть наш попасть на вебинарный сайт на YouTube-канал и посмотреть все в записи. Вы также можете попасть на нашу обучающую платформу, приглашая туда своих партнеров. Сегодняшний наш эфир удивительный. Он <священ> посвящен бизнесу Vivasan. Сегодня у нас в гостях Елена Леднева, бизнес-партнер международной компании Vivasan. В прошлом ученый-генетик, вирусолог, биохимик в настоящее время активно развивает бизнес в нашей компании Vivasan. В онлайн-бизнесе Елена с 2012 года и свой успешный опыт работы в интернете она сейчас активно использует для построения структуры и продвижения бизнеса в компании Vivasan. И вот сегодня она нам поделится с нами своим опытом, а мы с удовольствием послушаем, зададим вопросы. Встречайте Елена Леднева, бизнес-партнер компании Vivasan. Друзья, всех приветствую! В общем-то, можно, как это, по традиции, да, в чат поставить плюсики, что меня хорошо слышно, видно. Особенно, кто присоединяется сейчас в прямом эфире на моем канале Инстаграм, то же самое. Всех приветствую, друзья. Будете смотреть меня здесь, и в какой-то момент, когда будет демонстрация экрана, соответственно, я вас переведу э, на экран своего ноутбука. Принимаем активное участие, да. Э, я всегда люблю, когда… Это не просто какое-то вот, знаете, вещание, школа, собрались, взяли ручки, пишем, а когда это некий интерактив. Поэтому в ходе нашей сегодняшней встречи будут вопросы, будут ответы, поэтому включайтесь полностью. Знаете, как вот иногда бывает, что люди не успевают заземляться, они телом присутствует на одно мероприятие а голова на другом да там ой надо сделать это надо еще это там не знаю рассылку отправить надо детей покормить позвонить кому-то сейчас в чат напишу да? и получается что человек не слушает эту информацию за которую сюда пришел так вот сегодня у меня огромное пожелание ко всем да на этот час, может быть, чуть больше у нас с вами получится полностью вникнуть в данную тему и взять для себя по максимуму. То есть я сегодня работаю для вас, для всех, поэтому смело давайте общаться. Так, открываю чат, слышно, видно, очень здорово. В Инстаграме все, кто идут, ну, ставьте мне сердечки, что он тоже все хорошо видно и слышно. Я вижу, что все должно быть отлично. Так, Включаем с вами демонстрацию экрана, чтобы работать не просто так, работать с презентацией, да, чтобы мы с вами еще визуальный контент получали. Пока я это делаю, напишите, пожалуйста, кого, какая, ну, скажем, какой интерес привел на сегодняшнее мероприятие. Здесь есть новички, не новички, кто-то вообще увидел... Объявление, что-то 100 тысяч дома заработать в декрете, да, что это вообще такое, возможно ли такое, да, поэтому вот у меня сейчас вопрос ко всем. Пишем, что привело, что хочется узнать, что такого было интересного в анонсе, что захотелось выделить это время и прийти. сейчас дополнительный доход актуален многим так а конкретно для себя потому что ну, за других людей мы эту задачу решить не сможем правильно это уже каждый человек сам принимает решение то есть а что я допустим Звучать задача может так, что хочу перенять опыт, да, взять какие-то себе на методы, фишечки, подход, как донести информацию людям. Да, то есть, если уже у себя он сформирован, и хочется просто пригласить большее количество людей. Так, не очень важно учиться, а чему да, конкретизируем задачу, потому что… Учиться можно разным. Можно учиться тому, как пригласить на встречу. Можно учиться тому, как провести презентацию. Можно учиться тому, как сопровождать новичка и так далее, и так далее. То есть, чему хочу научиться. Как можно все успеть? дом и бизнес. Угу. Приоритеты. Да, дальше интересны варианты дохода на ароматерапии. Сочетать семью, детей, бизнес. Хорошо, хороший вопрос. Ну, мы сегодня это тоже затронем. Видите, в каком ключе. Может быть, для вас будет немножко неожиданно. Конечно, ведение бизнеса. Бизнеса, я так понимаю, с Instagram, Instagram да, все мне машут, все приветствуют. Шикарные волосы, благодарю. Мне очень приятно получать такие комплименты. Мне мои волосы тоже нравятся. Но все-таки пишем о том, что вас привело на мероприятие. Все-таки да, целый вечер взяли выделили для того, чтобы прийти. Что же вас заинтересовало? Очень важно. И, пожалуйста, напишите, а если вот здесь те самые мамочки в декрете, которые ну, заинтересовались бы дополнительным доходом или, может быть, основным доходом, пока есть время, пока есть детенок, маленькие времени на самом деле гораздо больше. Потому что когда ребенок будет взросленьким, на самом деле времени становится меньше. Пишем в чате, то есть кто задумывался вообще о том, что вот хорошо бы эти полтора года как-то использовать ну по-другому, нежели просто воспитывать ребенка, нежели просто вот подгузники, пеленки, прогулки на площадке, а еще провести в развитии. Смело пишем, хотя бы плюсик, что да, интересно, хотя бы я задумывалась об этом и было интересно. Кстати, насколько я знаю, что у нас трансляция идет еще на других площадках в соцсетях, если там приходят какие-то вопросы, обратная связь, реакция, тоже мне периодически давайте знать, мне это очень важно, то есть как это вообще людям откликается, ли… Хорошо. Итак, ну, как вы видите на слайде, как меня уже представили, успешный онлайн-предприниматель с 2012 года, основатель Центра психологической аромопомощи. И, наверное, так очень многие меня знают в компании Вивасан, как ведущую семинаров по ароматерапии и аромапсихологии. В настоящий момент бизнес-партнер швейцарского концерна Вивасан, коуч-бизнес-тренер, ученый-генетик, любимая и любящая супруга и мама четверых деток. И сегодня в ходе встречи мы с вами ответим на следующие пять вопросов. В чем смысл бизнеса? То есть раз вы сюда пришли, раз все-таки тема денег заинтересовала, то надо понимать, чем мы здесь будем с вами заниматься. Да? За что же, собственно, будут платить деньги, да? что необходимо делать, сколько будут платить, кто будет помогать и что получите в результате проделанной работы. Хороший вопрос. принимаются, правда? Ну, Хороший вопрос. Да, хорошие вопросы, да, хорошие. Вопрос в что, что надо. Вопрос то, что надо. Поэтому прежде чем вот мы прям так вот к ним перейдем пошагово, да? у меня такая небольшая вводная часть, но она на самом деле мировоззренческая и подготавливает к тому, чтобы вообще перейти к разговору о бизнесе. Потому что, ну не секрет, многие приходят в компанию Vivasan из наемной работы. А мышление наемного сотрудника и предпринимателя – это большая разница, опытные люди подтвердят. Правильно, Поэтому, э, возможно, вы знакомы с книгами Роберта Киосаки, мультимиллионер, инвестор, человек, который сделал себя сам, и у него есть чему поучиться. Он очень хорошо изложил все способы, которыми современный человек может зарабатывать деньги в теории квадранта денежного потока. То есть у нас существует всего четыре способа, четыре сектора, 4 сегмента, где мы могли бы зарабатывать деньги. Первый из них – это работа по найму. Знакомо 80% людей. Как вы думаете, что такое есть вот в этом сегменте, что людей так туда тянет? Почему 80% людей находятся в этом сегменте? Как вы думаете? Ответственности не надо брать на себя работой или работой. Так, нет не да, нет ответственности. Что еще? Да. Страх начать что-то новое. Страх начать что-то новое, да. да? То есть там привычная клеточка, пусть платят мало, пусть жесткие условия, пусть в 6 утра надо вставать каждый день на работу и ехать в переполненном транспорте, но зато все знакомо. Автобус знакомый, да? Метро маршрут знакомый. Ничего мне не надо, согласна, есть такое. Что еще? Клиенты -то они... знают точно, сколько получат за месяц. Многих это устраивает. Ну угу. это да, можно... разница, да. Стабильность угу. какая-то, там неизвестность. Соцпакет. Угу. Так, соцпакет и такая некая иллюзия стабильности. Вот мне этот молодцы, что назвали, мне это вот всегда очень нравится, когда на собеседованиях, на встречах люди называют, что, ну, есть стабильность, я знаю, сколько получу. Я говорю, хорошо, ты знаешь, в рамках чего, месяца, полугода, года, пяти лет, а ты уверен, что через 10 лет тебе будут платить на этом же месте такую же зарплату, а лучше еще каждый год проиндексированную. И, как правило, люди отвечают, что… Да я дальше года и не смотрю, то есть за этот месяц заплатили и ладно, то есть человек живет с мышлением того, что вот планы на месяц, на полгода максимум, а что с ним будет через 5, через 10 лет, а что с ним будет через 20 лет, а что с ним будет, когда подойдет пенсионный возраст, большинство даже не задумываются, не хотят задумываться потому что это неудобно, это некомфортно, это надо себе задать такие искренние вопросы и получить на них может быть не очень приятные внутренние ответы. но надо сказать, что личностный рост он начинает всегда только с того момента, как мы задаем себе искренние вопросы и учимся эти искренние ответы выпускать, когда мы заглядываем к себе в глубину в свое подсознание и слышим, что оттуда приходит. Поэтому совершенно верно, да, вы назвали те плюсы, которые обычно называют люди. Так, я сейчас вот нас чуть вниз опущу, наш ряд видео. Да? То есть что здесь есть? Быстрые деньги. Месяц отработал, деньги получил, месяц отработал, получил. Хотя в современных условиях, опять же, вы знаете, как бывает, месяц прошел, человек отработал, ему говорят, ну, вы знаете, интенсивность в этом месяце по больнице была маленькая. И мы вас лишаем премии, дорогие доктора и медсестры. Вы получите только свой оклад. Что вы хотели получить? 55? Ну вот 40 в этом месяце. Извините, 40 вас ждет. И все, вы рассчитывали на другое. То есть это не сказки. Это то, что я получаю из живых бесед, из живых собеседований. Да? Или человек работает, и он вообще не знает, а на завтра его контора она сохранится или нет. И надо сказать, что я сама э, после окончания аспирантуры, своей научной деятельности приняла решение поработать э, в наемной работе. Да, это был найм, но это была очень крутая фирма, медицинская компания, крупнейшая, Я прошла обучение в Швейцарии по стволовым клеткам и была, соответственно, здесь таким вот уникальным специалистом по созданию банков стволовых клеток. Пять с половиной лет для меня прошли... Ну плодотворно, да? они мне очень многому научили, то есть 5,5 лет э, наемной жизни. Я увидела все прелести, э, как строится карьера, вообще какие там есть потолки. Я видела, что люди, которые достигают 50-летнего возраста, какими бы они ни были прекрасными сотрудниками, их меняют на молодежь. И еще тогда я поняла, что э, какая бы ни была прекрасная компания, какие бы здесь... Хорошие были оклады, условия и все прочее, но мне тоже когда-то будет 40-45. И что, как остальные потом держаться за свой стул, чтобы не уволили? И вы знаете, как интересно, вот с тех пор, как я уже уволилась, да, там прошло ну, порядка 10 лет, порядка 10 лет и я встретилась с некоторыми коллегами, с девушками, с которыми мы вместе работали. Вот прошло 10 лет, их уволили просто в один день. Моя знакомая говорит, она месяц рыдала, потому что ипотека, трое детей, и сказали: "Спасибо, спасибо, ты все сделал, но мы в твоих вот не нуждаемся больше, нам вообще как бы мы упраздняем, может быть, эту должность. Ну что-то такое сказали ей и все, и в один день она оказалась на улице. То есть в то время я видела, как меняют коммерческих директоров, то есть вот коммерческий директор это все-таки не последнее лицо в компании, да, и этот вот молодой человек, мужчина. Я помню, как он ко мне подошел в коридоре и сказал, «Лен, меня уволили, представляешь?» Я сделал все, я столько бизнес-планов написала, столько сделал проектов. Вы понимаете, какая у человека была зарплата? Да? Это так вот, о стабильности, насколько наемная работа является стабильной. Коммерческий директор, очень хороший оклад. Может только представить, какие у человека наверняка были кредиты, там может быть с жильем, может быть с машиной, и в один день ему говорят, «Ты нам больше не нужен». Понимаете, то есть вряд ли кто-то, независимо от того, занимает человек высокий пост, занимает он низкий пост, но никто не может быть уверен, что спустя год мы будем нужны, может вообще этой компании не будет. Поэтому это опять же такой очень неудобный вопрос посмотреть, а если здесь стабильность. Но если мы не будем смотреть, жизнь создаст все условия, чтобы мы в это посмотрели. И нам скажут «ты здесь засиделся, давай-ка тебе пора расти» твоей фирмы нет. И как вот у меня есть еще в организации девочка, одна она дважды уходила э, в декрет, и она говорит, Лен, интересная ситуация, ухожу в декрет, контора это закрывается, мне некуда выходить на работу. Декрет заканчивается, устраиваюсь на следующую, работаю, работаю, рожаю ребенка, ухожу в декрет, и эта контора снова закрывается. Ну вот сейчас она снова сидит в декрете, посмотрим, что будет дальше. Но ей тоже не надо рассказывать, да, насколько это все стабильно. То есть иногда жизнь нас может завести в такие условия, что мы просто вот не хотели думать раньше, да, но подумать придется, поэтому пожелание здесь такое, что когда находимся в этом сегменте, не ждать, не ждать ни в коем случае, что «а меня принесет, это других увольняет, это у других там все, да, а у меня все точно будет хорошо», посмотрите на ваших коллег вокруг. В смежных организациях, в смежных компаниях, что у них происходит с карьерным ростом, Если там рост дохода, если возможность карьерного роста, как для женщины, мы с вами здесь в основном женщины, девочки все собрались, да, и мы знаем прекрасно, как на руководящие посты любят ставить мужчин, а как правило наш доход, он связан с карьерным ростом. То есть, да, горизонтально мы можем развиваться как специалисты, становиться востребованными, интересными, дойти до некого максимума. Но чтобы было повышение по зарплате и, соответственно, уровень нашей жизни, нам надо расти по карьерной лестнице. А там, извините меня, все схвачено. Да, если вы никому не ни сват, не ни зят, ни брат, то уж на самую верхушку вы точно не попадете ни в госучреждение, ни в коммерческой организации. То есть, как правило, это очень хорошие знакомые, проверенные, с которыми учились в школе или... В каком-то высшем учебном заведении, то есть, или друзья детства, или близкие родственники. Просто так не попасть. Поэтому смотрим: доход ограниченный, однозначный, нет времени. Но про это даже и говорить не приходится, потому что хотим мы не хотим, а на работе есть жесткий регламент. К 8 пришел, там до 6 отработал, да? или к 10 пришел, до 9 отработал. А иногда говорят: не хочешь свое место потерять, вот тебе еще надо час-два остаться. Я это очень хорошо помню, когда э, после работы мне еще надо было, мы встречали постоянно иностранных коллег к нам приезжали они с проверками скажем так наши деятельности мне их надо было отвозить в гостиницу иногда надо было отвезти в ресторан и никого не интересовало что у меня дома ребенок сидит с няней да то есть я эти все прелести видела очень хорошо утром я должна была до работы до работы заехать в гостиницу забрать этого гостя по дороге мы еще на английском провести экскурсию мини-экскурсию про москву довести его до места да и вот ну как бы и, и все это вот включено да не хочешь называется до свидания таких как ты мы найдем может не сразу но найдем да понимаете поэтому вот это ощущение на работе что ты здесь вот а, не не являешься чем-то может быть поистине ценным а, что это что ты в какой-то момент ощущаешься материалом и когда станешь по какой-то причине не негоден не дай бог заболел и выпал на полгода просто уволят да и когда мы проходили какие-то кризисы, вспоминайте, кто там, 2009 год, 2014-2015 год, как люди боялись сокращений, сейчас коронавирус, как боялись сокращений, на кого покажут, ты слабое звено. Поэтому, вы знаете, я сегодня решила так подольше на этом сегменте потоптаться, потому что большинство из нас из этого сектора пришли, и мы просто не привыкли чуть-чуть задавать себе вот эти вопросы. Поверьте, ваш рост, развитие, ваши результаты начнутся, когда вы начнете себе честно задавать вот эти вопросы и честно на них отвечать. Дальше. не творчество, могила талантов и способностей. Вспомните, любое наше решение, любую идею надо согласовывать с вышестоящим руководством, с начальством. Да? Оно не всегда может это решение понравиться по разным причинам, потому что начальник увидит, что вы очень такой вот интересный специалист и вами сейчас заинтересуется высшее руководство, еще, не дай бог, поменяют местами, да, подсидите вы его, потому что талантливый, да, и ваши решения могут каким-то образом замять, да, или, говорят, там тоже какие-то моменты, согласовывайте только с нами, поэтому для того, чтобы вот продвигаться, опять же, по карьере, надо выигрывать конкурентную борьбу со своими коллегами, кто на одном уровне находится, и еще конкурентную борьбу с руководством, которое там, ваш начальник, да, чтобы подняться на эту ступенечку. Поэтому не всегда э, какие-то идеи будут приниматься. Ну и, конечно, самый неприятный пункт, о котором люди предпочитают долго не задумываться, это падение уровня жизни после выхода на пенсию. То есть, как правило, в 25, да даже, может быть, в 30, Далеко не все думают, что у них будет пенсия, да? и далеко не все думают о том, что в 55 и в 60 тоже хочется жить, и хочется жить красиво, и хочется путешествовать, и хочется дарить подарки своим детям, внукам, потом правнукам, правда, чтобы быть, ну, вот, полноценными, да? и на самом деле об этом задумываться надо, надо рано, да? то есть еще 20 с чем-то лет, а уже надо подумать, а как я буду жить и через 30, и через 40, и через 50 лет. Поэтому, э, когда человек ходит на работу по найму, это можно сравнить с такой, знаете, стеной, которой человек подставил лестницу, и 40 лет, по 40 часов в неделю по этой лестнице карабкается, карабкается, карабкается, и думает, что его там ждет приз, какой-то там, не знаю, сундук с золотом он найдет, или что-то еще замечательное. И вот он залезает на самую вершину этой стены, а там ничего. Силы отданы, здоровье отдано, время жизни отдано. А там ничего, там пенсия 10-15 тысяч рублей, называется Ни в чем себе не отказывай. Вот Точно. просто прям. Гуляй на все! Да гуляй на все! Вот. И человек понимает, что он в свое время эту лестницу приставил просто не к той стене. И когда человек начинает задумываться, так, а какие у меня еще есть варианты, куда пойти, куда податься, где вообще тогда развиваться и как больше зарабатывать и как вот инвестиции какие-то что ли сделать на пенсию, да? Первое, что человеку приходит, это пойти в сегмент самозанятости, сам на себя, да, все делаю сам. Кто это могут быть? Примеры, давайте с вами соберем это. Парикмахеры, да, салон, не салон, а открыла там салон-кабинет, сняла себе да кресло, сама стрижет, своя клиентура приходит, массаж. То же самое, кабинет арендовал специалист, и сам массажирует э -э коучи, психологи, репетиторы сюда же относятся. Э -э могут быть архитекторы, которые сами на себя работают. Это может быть. Э -э ну, такой вот мелкий бизнес, связанный с коммерцией, тут купил, там продал, то есть это торговля называется, да, это еще не бизнес, торговля, да, какие-то павильончики человек открывает, сам же там и грузчик, сам же и продавец, сам же всю логистику и бухгалтерию ведет, все сам делает, да. Вот, мне этот э, сегмент тоже очень хорошо знаком, потому что я не могла его мимо обойти, вы знаете, потом, как я читала в литературе, это абсолютно естественно, и так и происходит, то есть человек не может перепрыгнуть своим мышлением из сегмента, работника по найму сразу в бизнес ему надо пройти зачастую вот через этот сегмент самозанятости если конечно он сразу не воспитывался в среде бизнесменов и где ему уже это мышление бизнеса прививали вот. поэтому я шагнула э, в сегмент самозанятости когда родила третьего ребенка с третьим я работала тоже до самых-самых родов вот прям родила и первый раз разрешила себе декрет скорость у меня появился четвертый, и вот в это время уже третьем, и когда ждала четвертого, я начала смотреть по сторонам. Точнее, мы это стали делать вместе с мужем. Так, чем заняться? Что есть? Что востребовано? Тема эко для нас уже была так вот актуальна, интересна, и мы начали применять. Может быть, может быть нам эко-памперсы возить из Финляндии, здесь продавать? Это только тема открывалась, интернет-магазины, эко-порошки, ну, вот эти подгузники различные, эко. Может быть, нам это возить? Уже стали примерять тоже, как это, что, через границу, через таможню. Потом следующие идеи. Может быть, нам книги продавать тоже нашли, очень хорошего целителя, просто замечательного. Организовывали его семинары, смотрим, много не заработать. В выставке участвовали мать и дитя, ладья. То есть вкладывали свои деньги, да, участие в выставке, это 1000 евро. И за три дня ее надо отбить. То есть попробовали на себе, приложили. А как оно вот в этой вот торговле, в коммерции? Смотрим, да, это просто упахаться. Те результаты, которые мы показывали, в общем-то, наши партнеры, с кем сотрудничали, они говорили, ребят, вы нам показали мастер-класс. Я подумала, да, мастер-класс мы показали, но я больше так на выставках работать не хочу. Когда рот просто не закрывается с тремя клиентами, надо говорить одновременно. Вот. После этого… Я решила, что надо развиваться именно через интернет, потому что с четвертым ребенком мы переехали в Подмосковье на свежий воздух, никого не знаю, новый город, с лялькой, куда я пойду, еще трое остальных тоже маленькие, то есть однозначно, надо... я поставила просто перед собой задачу создать дело, которое будет работать через интернет и будет переносить хороший доход. И шагнула в тему инфобизнеса 2011-2012 год, как раз был самый пик, самый расцвет инфобизнеса, да, когда можно было какие-то свои умения продать через интернет. Сейчас это уже, в общем-то, широко развито, и все мы это знаем, и разные есть формы, но тогда вот прям начинался только-только первый бум. И я подумала о том, что я могу дать миру, задала себе вопрос, о а чем я на самом деле хочу заниматься, потому что понимала, что возвращаться на, в найм я уже не хочу, разобралась в теме стволовых клеток, поняла, что это не несет той большой пользы, о которой так говорят, так шумят темой службы крови я тоже уже не хотела заниматься, понимала, что э, мне интересна совершенно другая медицина. А с Вивасан на тот момент я уже была знакома 7 лет, вы представляете? То есть вот для тех, кто сейчас слушает и думает, да я Вивасан, вообще клиент, хожу для себя беру, друзья мои. Я 7 лет была лояльным потребителем, про бизнес вообще ничего не слушал. Ну, просто был очень хороший доход с найма и постоянные путешествия, командировки за границу, и обучение за границу как бы да все устраивало до того момента пока не родила детей и пока не поняла что в нами я больше не вернусь куда четверо детей я хочу их видеть то есть поменялись ценности поэтому просто задавайте тоже себе эти вопросы не идите против себя против своих ценностей если вам важна семья если вам важна свобода если важно видеть как растут ваши дети потому что ну второй раз им не будет два-три года Понимаете, но ну, это не вернуть, и потом в 16 лет с ними восполнять не получится, да, надо где-то побыть именно вот с ними, и позволяет ли та деятельность, которой вы занимаетесь, уделить внимание для нас, как для женщин, но ну, это реально очень важно. В какой-то момент быть с детьми. Это не значит быть клушками, не значит сидеть над ними, постоянно следить за каждым шагом. Но когда у них какое-то мероприятие, утренник, соревнование, вот в этот момент быть с ребенком и понимать, что мне не надо отпрашиваться, да, и там руководство молить, отпустить, они скажут, нет, нельзя, вот сегодня тебя не отпускаем, да. И, и ну, сами знаете, как себя чувствуют дети в садике, когда они мамы, не папы на утреннике нет, а они все так готовили. В общем, аж до мурашек. Вот, поэтому... Ввесив все эти ценности, у меня просто не было другого варианта, просто не было другого выхода, кроме одного, чтобы создать бизнес из дома. И я начала преподавать тему ароматерапии, психологии естественно, основываясь на продукции VivaSan. Почему? Потому что за 7 лет я пропустила через себя не просто продукцию, я пропустила через себя мир ароматерапии и аромапсихологии. То есть все свои свободные дни я посвящала изучению литературы определенной, либо это были семинары, тренинги, семинары, тренинги. И те процессы, которые во мне всколыхнули масла, они были настолько необъяснимы, они были настолько загадочны. Я понимала, что я столкнулась с какими-то явлениями, о которых даже в книгах и негде прочитать. И для этого мне пришлось ехать к целителям, к ведунам, чтобы взять техники работы с тонким планом, с тонким телом, работы с с подсознанием, с энергиями, чтобы на русский язык перевести все то, что со мной проделали эфирные масла Вивасан. То есть реально они вывели на другой уровень осознания восприятия жизни и энергии творения всего чего угодно. И это захотелось дать в мир. Поэтому следующие года с 2012 -го, получается, по 2019 год я исключительно несла в мир одну тему, как сохранять здоровье и красоту с помощью эфирных масел то есть по сути дела я работала в сегменте самозанятости я продавала свои курсы семинары тренинги личные консультации выездные мероприятия и доход был с этого доход на сказать пошел сразу очень хороший, потому что тема замечательная да и я уже не была специалистом и знала, что у меня получится. Наверное, вот это вот уверенно, знаете, когда мы в чем-то уверены, это помогает лучше всего. Когда мы знаем, что у нас получится. Когда у нас никто не верит, но мы в себя верим, у нас это точно получается. Вот, это был мой вариант. И вы знаете, так постепенно, шаг за шагом, шаг за шагом, я смотрю, у меня разрастается организация, я понимаю, что это все клиенты, но ну, я тогда сама была по уровню своего развития как клиента. Да? но тем не менее, от Вивасан, начинают поступать деньги там допустим уже сумма в 2000 долларов она меня заставила чуть-чуть задуматься скажу честно инфобизнес приносит больше ну, потому что бизнес и мы должны выстраивать вот но тем не менее увидела так если можно заработать вот эту сумму до тысячу тысячи долларов и ее выплачивает значит можно заработать больше значит просто надо встретиться с теми людьми кто именно здесь а на тот момент я уже слышала, что есть люди, которые в данной индустрии зарабатывают и 10 тысяч долларов, и 20 тысяч долларов, то есть и миллион, и 2 миллиона, и 3 миллиона, это все возможно, это все реально. То есть надо просто понять, а что делают эти люди, значит они делают что-то другое, отличающееся от всех других, раз у них совершенно другие доходы. Я начала интересоваться, конечно, с вышестоящим наставником, встретилась с теми лидерами, кто у нас есть в компании. В целом по индустрии начала смотреть, что есть, какое движение, и поняла, что мне нужна система. В принципе, онлайн я уже знала, да, главное, вывести ее, было теперь переформатировать на бизнес. Потому что когда мы людям несем только тему здоровья и красоты, мы им показываем всего 30 процентов от тех возможностей, которые есть в компании Вивасан. Если мы показываем сторону финансового благополучия, мы открываем все сто процентов шансов. Так вот, в самозанятости, да, проходя этот сегмент и вкусив все его плюсы и минусы, вот я хочу вас спросить, кто может быть тоже сталкивался, как вы думаете, какие есть плюсы у самозанятых? Почему люди туда переходят? Пишем смело. Кто смотрит в Инстаграм, тоже пишем. Кто может живую ответить? Отвечаем живую. Будет очень здорово. Правильно, неправильно не имеет значения. Нам как всегда. Свободное что... время для многих очень важно. Как раз именно это время, когда мы можем планировать свою работу и жизнь в семье. Угу, угу. Да, то есть человек, во всяком случае, может распоряжаться да, своим временем, сказать, когда я работаю, а когда я свободен. Да, есть такое, то есть э, хозяин своего времени. Что еще из плюсов появляется в самозанятости? Самозай... Самозанятым людям не надо... А нести ответственность за структуру, обучать их. Сам продал, сам все сделал. И время свободно, голова не болит. Угу. Ну, то есть небольшой, может быть, функционал, да, по сравнению да, с компетентом? Да, да чуть-чуть поработал. Да, да. Так. А, друзья, хороший вопрос, сколько я времени уделяю. Вот, вот все время, которое есть... Стараюсь его уделять. у меня голова постоянно в бизнесе, то есть я могу кушать и в это время смотреть вебинар какой-то нужный, Вон дети не дадут соврать, у меня дети уже слушают аудиокниги, они с меня берут пример, я еду в машине, у меня работает вебинар или курс какой-то, или я аудиокнигу слушаю по бизнесу, да. жду детей, пока они на тренировке, я в это время могу делать звонки, я в это время могу списываться в чате, отправлять первые сообщения в инстаграм, ну то есть, они тренируются думаю как хорошо есть целый час свободного времени за этот час 30 сообщений как минимум можно отправить что-то отработать то есть но ну, вы понимаете если мы хотим хороший результат но ну, это четыре часа это вообще минимум вот такого чистого времени правильно если есть 8 значит 8 когда прям вот на результат идем вот все время туда просто расставляем приоритеты важно для нас сейчас или нет хорошо Значит, самозанятость, что у нас еще появляется? Так, пока чат закрываем. Планирование тоже дохода, как и у предпринимателя. Тоже можно уже не получать не стабильный доход, а столько, сколько ты хочешь, если ты больше времени тратишь на какую-то работу. Угу, угу. То есть доход зачастую больше, хотя зависит от ниши. Но тот же массажист, если он ушел из э, фитнес-центра, где он половину своего, там, или 40% отдавал руководству, да, здесь он все 100% забирает себе. Понятно, доход будет больше, зависишь от себя. Сам себе хозяин, свой график, все, да, творчество. Вот ради этого пункта люди готовы уходить в самозанятость, потому что они понимают, что любую свою идею могут реализовать. Хочу стены в такой цвет покрашу у себя в кабинете, хочу в эдаке, да. Хочу с теми людьми работаю, хочу с этими, то есть… Как, как свою идею доносить, то же самое. Да? Но с чем мы здесь сталкиваемся? Время как было ограничено, на самом деле, так и остается. Потому что если мы хотим больше заработать, мы понимаем, что надо проконтактировать, оказать свою услугу большему количеству людей. То есть на примере массажиста все понятно. Одно дело он одного-двух человек или четырех пять будет обслуживать. Но здесь возникает какая дилемма следующая, что э, если посчитать стоимость своей услуги, Посчитать максимальное количество клиентов в день, которые мы можем обслужить. Умножить это на количество дней в месяц, можно посчитать свой максимальный доход. Правильно? И получается, что выше потолка мы не прыгнем. Так, мне, по-моему, уснули дети, а к нам приехала доставка. Одну секунду, иначе не будут звонить на телефон. Ребята, доставка приехала. 30 миллионов, 30 миллионов, 30 миллионов. Пока у нас Елена отошла, давайте я, может, покажу, где можно оставить заявки, пока у нас конечно, есть. Конечно. А демонстрацию, Игорь, я сейчас смогу включить. А нет, не сможешь, говори так. Сможешь демонстрации Я... не получает игр. юли расскажи хотя бы на словах это хорошо у нас есть самый главный сайт зкбв где можно получить всю информацию то есть четыре буквы которые вы можете сто процентов запомнить зкбв здоровье красота благополучие свивасан если вы дождетесь до конца, я вам покажу, где можно оставить заявки. Экран угу. есть. Так. Чаще да. получится. Да. Угу. Потому что тема для многих интересна, и если вы хотите больше вам, конечно, нужно оставить заявочку. Так, каким образом это сделать? Если вы смотрите в соцсетях, кстати, если вы смотрите в соцсетях, не забывайте ставить нам лайки, делиться со своими друзьями такой важной информацией. И где можно оставить заявки? Если вы смотрите нас э, вот на этом сайте, вивасан онлайн, если вы зашли по ссылке, вы внизу видите вот такую анкету. Можете заполнить анкету, если вам интересен дополнительный доход. Если вам интересно узнать э, что-то гораздо больше, чем мы, вы можете услышать сейчас, оставляйте заявку, с вами свяжутся и все вам расскажут. Вставляйте фамилию, имя, отчество. Номер телефона. Не путайтесь. Пишите, пожалуйста, если вы из России. Плюс семь. 900 и все, все цифры. Можете поставить здесь вайбер, ватсап и телеграм, если вы их используете, и электронная почта. Тоже, пожалуйста, без ошибок обязательно. Потом вставите вот здесь галочку «Я даю согласие на обработку персональных данных» и нажимаете «Отправить». Если вы это сделали, в течение одного-двух дней с вами свяжется человек по ссылке, которого вы зашли. Кто с вами свяжется, вы вот здесь в правом нижнем углу сможете увидеть, когда заполняете заявочку. То есть по ссылке, кого вы зашли. Поэтому имейте в виду вариантов для дохода. У нас гораздо больше, чем вы можете услышать сейчас. Оставляйте заявку и узнаете все. Также у нас есть интернет-магазин Vivasan One. Это вы тоже у представителей сможете узнать, как можно получить дисконтную карту а из ДКБВ, на котором у нас есть платформа, здесь вся вся полностью информация. А, ну, это, например, Обучающая Ее там, там 160 тысяч человек. Тот, да тот так. Угу. Все. Так что оставляйте заявки, не проходите мимо, потому что потом вы можете эту информацию уже не увидеть. Очень часто бывает такое, что, вы знаете, попадается интересная информация, вы сразу это не использовали, и у вас эта информация ушла, этот пост. Вы не успели ни перейти, ни оставить заявку, и вы нас потеряли. Поэтому, чтобы нас не терять, оставляйте заявку прямо сейчас и ставьте нам лайки, делитесь на своей страничке чтобы вы видели и ваши друзья тоже. Так, Елена я, друзья, подошла? Если можно продолжать, то да, давайте да. продолжать. Мы, мы же ждали, пока вы вернетесь, Елена. Да, я смотрю, интересная, полезная информация, да, чтобы люди действительно подписывались. <связывания> и были на связи, потому что, вы знаете, много вебинаров не бывает, да, здесь надо смотреть, обучаться, обучаться, и какой-то момент это срабатывает, и, как говорят, жетон провалился, да, и, и, и чьи-то слома для человека дошли, может быть, мои, может быть, ваши. Поэтому э здесь надо слушать разных спикеров однозначно, и в этой теме иногда повариться, чтобы созреть. Так, ну что, я тогда могу включать видео, правильно? Хорошо. А -а -а. Так. Прошу организатора мое видео включить, чтобы я могла тоже начать демонстрацию экрана. Итак, хорошо, демонстрацию экрана включила. Надеюсь, все видно слышно. Итак, хорошо, включите и вообще будет классно. Включить видео. Мне написано, что невозможно, потому что его остановил организатор видео. Видим, видим теперь. Видно, да, теперь? Да, теперь видно. И меня как видео видно, да? И тебя видно как видео. Все, прекрасно. Включить мое видео, да, есть, отлично. Итак, в... В квадранте самозанятости мы с вами видим, да, что свой доход можно просчитать максимальный, да, потому что в сутках 24 часа, мы ограничены временем. То есть если у нас запросы определенные на уровень жизни, на качество жизни, и мы видим, что здесь даже работая там, без выходных, без проходных, мы все равно на тот доход, который хотим, не выйдем, то опять же наступает что? Ну, ручки хочется сложить, вообще непонятно, зачем работать, если даже если я это буду делать очень много, я тут там, допустим, никогда не заработаю такой-то определенной суммы, да, чтобы жить именно в таком доме, именно в таких условиях, именно путешествовать вот так-то, да, и так далее, и так далее. То есть, ну, жить жизнь своей мечты как, достойно, как это, это достоин делать человек. О, дальше конкуренция, жутчайшая в сегменте самозанятости, вы знаете, что 95% бизнесов закрываются с 1 по пятый год своей деятельности, каждый из вас видит, сколько магазинов закрывается, салонов вокруг, один открылся, да, уже смотришь, снова в аренду сдается, да, там был магазин, стал салон, вместо салона какой-нибудь еще там техслужба какие нибудь открылась, они закрылись, еще что-то следующее, и думаешь, вот люди, а ведь за всем за этим стоят люди, и каждому пришлось вложить, миллионов 10 хотя бы, чтобы открыть даже маленький продуктовый магазинчик вот на первом этаже дома. Да? Это надо сколько организаций пройти, 10 миллионов вложить, называется где мне эти деньги взять. вот Ну и что ждет человека, который в сегменте самозанятости, это, конечно, то же самое, падение дохода после выхода на пенсию. То есть здесь ничего не менялось, и если человек сам себе что-то не отложил, не проинвестировал, не задумывался о том, а сможет ли он вообще физически работать, когда ему будет 60 лет, да? Если он об этом не подумал, то его ждет то же самое, что и в сегменте в первом – работа по найму. И Роберт Киасаки сказал, для того, чтобы качественно поменять свою жизнь, нам необходимо не бегать вот в этих вот двух квадрантах с левой стороны, работа на, на, по найму или самозанятость, да? а надо кардинально уйти с левой половины на правую. Совершенно два других сегмента, которые называются бизнес и инвестиции. Итак, бизнес – это уже совершенно другая история. И бизнес, как вы знаете, бывает трех типов. Первый – традиционный, классический. Как думаете, что необходимо для того, чтобы открыть классический бизнес? Вот, ну, традиционный, там, пусть это будет какой-то большой магазин, или производство открыть, или кофейню открыть. Что для этого? Что как необходимо? минимум, определенная сумма денег. Так, а еще даже до того, как у нас деньги появились, вот, допустим, есть у меня деньги, есть у меня на руках там, 10 миллионов. Но что мне надо? план, план и и... проект э, идеи полностью рассчитаны проработан нужно понимать порядка. кому вы это будете предлагать категории сбыта и где uh -huh. это бизнес должны... Должны составить Бизнес-план составить, да, то есть должна быть идея, которая зайдет на рынки именно сейчас, вот именно в наше время и в этих условиях, и конкретно еще и в этом регионе, потому что это может в другом городе идти, а именно в этом городе не пойдет, или в определенном торговом центре эта точка работает, а в каком-нибудь спальном районе эта точка работать не будет, то есть, да, нужна идея. И нужны финансы, и ну, в России уж точно нужны связи, как правило. Как правило, хотя бы какие-то местечковые, но связь должны быть. И у всех ли есть вот этот вот стартовый капитал, если опять же понимать, что мы можем и проиграть, и что через год этот бизнес может закрыться? Да? И как правило, вот я смотрела за тем, как открывают новые бизнесы крупные предприниматели, то есть мне удалось вот в своей жизни поработать именно с долларовыми миллионерами вместе, и люди открывали одновременно в год, допустим, три направления, три направления, почему? Потому что они знали, что два через года три точно загнутся но одно выстрелит и вот это одно выстрелившее направление, оно перекроет э, два тех, в которые они в, в течение этих трех лет вкладывали деньги, нанимали людей, платили зарплату, проводили какие-то маркетинговые исследования, может быть что-то еще, еще, еще, вот. То есть предприниматель он уже понимает, что надо не что-то одно, а надо сразу несколько отправ, открывать направлений. Это если мы хотим развиваться э, в сегменте большого традиционного бизнеса. Дальше что нас еще ждет здесь? Франшиза. Удобно, готовая идея, готовая, все там вам разложено, да, все покажут, расскажут, как где должны люди стать, где персонал, какие бургеры купить, да, как в Макдональдсе или в КФС, но здесь подводный камень только один, стартовый капитал, то есть сразу надо заплатить, вот как в КФС, допустим, мне ребята говорили, кто интересовался, 800 тысяч долларов, то есть они так применялись, примерялись франшизу купить 800 тысяч долларов, вот где ее взять, да, вот, вот может быть, бы и хотела открыть что-то, да, но ну, извините, таких денег нет, да, и я думаю, то же самое, франшизу от СДЭК открыть, это то же самое, надо иметь какой-то стартовый капитал, и опять же риски есть, риски есть везде, то есть тоже какая-то точка в одном городе, в одном месте идет, и я думаю, что вот если Starbucks хорошая франшиза, но если ее открыть где-то э, во Владимирской области, не в самом Владимире, да, а в маленьком городке, наверное, Starbucks там не очень пойдет. конечно. <связь> да? О, ну вы понимаете, да, то есть может что-то казаться очень красивым, интересным, будь то одежда, обувь или службы общественного питания, но это все равно риск. То есть даже купив франшизу, мы понимаем, что она может не выстрелить. И здесь нас ждет еще третье направление в сегменте большого бизнеса, это MLM-система, MLM-бизнес, э или как в народе его называют, сетевой бизнес. И вот здесь я люблю всегда задавать вопрос. Как вы думаете, чем официальная МЛМ компания отличается от нелегальных финансовых пирамид? Есть продукт. Так, есть продукт, да. Еще что? Есть план выплаты вознаграждений. В пирамиде он тоже есть. Ладно, хорошо, молодец, Рин. называем идеи, потому что правильное, неправильное, сейчас не это главное, главное выпустить, да, что у нас там есть на этот счет. Деньги надо вкладывать там, а здесь все верно, да, то есть если вам говорят, принеси деньги, получишь деньги, это точно финансовая пирамида, то есть финансовой пирамиде надо принести какой-то куш, 100-150 сейчас тысяч уже просят, принес отдал этот куш распределился между там, вышестоящими уровнями по чуть-чуть основное конечно ушло у строителя пирамиды и все и потом говорят ну хочешь все вернуть 150 тысяч но найди еще там двух-трех человек которые также сдадут да не важно что у тебя с ними потом отношения испортятся, да не важно что тебя потом все будут посылать но ты это лоханулся уже давай еще найди двоих называется вот и кто-то не желает разбираться, да, идет сюда. В сетевой компании, в официальной сетевой компании, это называется, знаете, точка входа. Точка входа, то есть в финансовую пирамиду в незаконную принеси деньги. И все, ни товара, ничего на руки не получишь. Отдал деньги, до свидания, пришел домой с пустыми руками. В сетевой компании, что мы делаем с вами, в частности с Вивасан? Мы заходим на сайт интернет-магазина, да, оформляем дисконтную карту, заводим да? Как в обычном интернет-магазине. Просто заполняем анкетку и дальше выбираем себе 5 наименований. Первый раз любых. Того, чтобы мы и так взяли в магазине, да, в любом там другом. Люди заходят на сайты iHerb, люди заходят еще куда-то. Также хотят себе хороший шампунь, также хотят хороший крем для лица, также хотят для рук, для ног, э, витаминки для детей, и для себя. И вот они, пожалуйста, опять наименований. То есть мы зашли в магазин, в интернет-магазин, набрали себе в корзину, что нам надо в этом месяце, оплатили по карте, нам домой все привезли. Правильно? То есть получается точка входа, как в обычном магазине. И второе отличие – это за что платят деньги. Финансовые финансовой платят со взносов вновь прибывших людей, то есть Новички пришли, деньги принесли, сдали, и вот их поделили. Все, закончилось опять, да? Приток новичков закончился, поступление в пирамиду закончилось пирамида закрывается, лопается. Вы знаете, что, как правило, они год-полтора живут. Мавроди сколько, два года продержался его, поэтому называют финансовым гением. Но, наверное, потому что это что-то первое было у нас тогда на территории России, поэтому так долго. Да? Финансовая пирамида долго не держится. Они сейчас, конечно, себя маскируют, они а, иногда предлагают какой-то очень дорогой товар, необоснованно дорогой, там одна-две у них позиции могут быть, да? со сказочной ценой, ну, просто чтобы вот так себя завуалировать. И так, эфир продолжается. Вот, и в сетевой компании, в официальной сетевой компании, за что нам платят деньги? Вот смотрите, я зашла в интернет-магазин, что-то себе купила, да, там, э -э, моя сестра. Родная в Канаде зашла себе через Америку, заказала что-то, купила. Моя другая сестра в Москве живет, себе зашла, заказала что-то, купила. Мои подружки, масса подружек, у которых уже оформлены, благодаря моей деятельности, карты Вивасан, зашли. Кто-то себе на тысячу, кто-то на две тысячи, кто-то на пять, кто-то на десять, кто-то на пятьдесят. Вместе создался товарооборот для компании, то есть каждый для себя купил по чуть-чуть, вместе создался большой товарооборот, и вот с этого созданного товарооборота компания нам выплачивает процент, определенный процент, мы все четко знаем, он прописан по маркетинг-плану, ну, в среднем можно так сказать, что примерно 10, да, но мы все можем просчитать до копеечки, естественно, но это уже на отдельных занятиях идет, таким образом, сетевой компании в официальной нам деньги платятся с созданного товар, товарооборота, то есть с покупок людей, то есть люди заходят на сайт самостоятельно, сами для себя покупают, мы им ничего не продаем в этот момент, мы можем спать, да, а люди зашли на сайт и что-то себе заказали, что-то себе купили. И за месяц подсчитывается товарооборот в организации, с этого товарооборота нам компания платит деньги. То есть они не из воздуха, они уже с созданных покупок, правильно, с совершенных покупок. И теперь следующий сегмент – это инвестиции, да? сегмент такой инвестора. Ну, это то, куда хочет попасть, наверное, любой предприниматель – Потому что бизнес, да, бизнес – это то, что работает без нас. Но любой бизнесмен понимает, что чтобы бизнес начал работать без нас, это надо, ну, 5, а то и 10 лет поработать. Неважно, сетевая эта индустрия будет или традиционный бизнес, правильно? Чтобы все поставить и чтобы все работало как часы и нас не занимало, да, это надо несколько лет быть полностью вовлеченным. Я то же самое видела, как работают крупные предприниматели. В 8 утра он уже на работе, он уже встречи проводит, понимаете, владелец фирмы. 8 утра он раньше, чем, свои сотрудники, чем сотрудники приходят, он уже на работе, да, потому что тоже в бизнес надо вложиться. В этом плане наша деятельность ничем не отличается. Нам тоже здесь 5, 6, 7 лет, в зависимости от того, на какой пассивный доход в последующем мы хотим выйти, надо будет поработать. То есть это не какая-то манна небесная, где мы пришли, оформили дисконтную карту, и тут какие-то деньги нам стали генерироваться, да? криптовалюта стала падать. Нет, здесь все создано созданного товарооборота, то есть тоже надо будет поработать, вникнуть, разобраться. Так вот. Следующий сегмент, который нас всех манит, это инвестиции. Почему? Потому что только инвестор имеет и свободное время, и большой доход. То есть инвестор – это тот человек, который уже заработал деньги и уже а, умеет ими распоряжаться так, чтобы деньги работали на него. Самый простой пример, который доступен и понятен будет абсолютно любому человеку, это аренда недвижимости. Да? То есть представьте, купили три квартиры в Москве, сдаете их в аренду. Но если это где-то ближе к центру, то 60 тысяч будет стоить квартира, однушка, двушка, примерно 60 тысяч. То есть три квартиры сдали, 180 тысяч получили. Еще месяц прошел, еще 180 тысяч получили. Думаете, о, ну может теперь с семьей куда-то даже съездить там на пару недель куда-нибудь. Слетать можно, отдохнуть, прилетели. А тут время опять заканчивается, вам ты снова выплачивают деньги. Как вы думаете, то есть вот чувствуете, да, то есть вы в этот момент не работаете, а деньги вам платят, правильно? Вот Как вы думаете, как долго вы сможете получать деньги вот, э, со сдачи жилья в аренду? Неважно, коммерческая недвижимость это или частная. Как долго? До тех пор, пока она будет в хорошем состоянии, а потом она будет делать ремонт, еще что-то. Да, ремонт сделали, снова сдали, в принципе, да, потому что доходные дома вот в Питере, в Москве стоят, они как припушки не сдавались, их так и называли, так и сейчас они стоят в центре города, и там такие цены на эти квартиры, да, то есть сделали красивый ремонт, все, и, и снова сдаем, да, вот, то есть все правильно, можем сдавать их бесконечно долго, детям своим можем передать эти квартиры по наследству? Конечно, да, можно, да? И у детей уже будет какое-то подспорье, то есть им уже не с нуля свою жизнь надо будет начинать, у них уже будет определенный доход, они себя уже смогут попробовать в жизни смелее. Возникает вопрос, если вот это так все нравится, что да, хорошо быть инвестором, да, хорошо вот так вот получать деньги, и свободное время появляется, можно чем-то заняться интересным, что же мы тогда не там, да? Ответ один, а где взять денег на три квартиры в Москве? сколько мне это лет понадобится чтобы их накопить <с> вот поэтому вопрос вам будет звучать следующим образом а интересно узнать как не имея трех квартир в москве получать те же самые 100, 100, 180 180 тысяч в месяц таким же способом как это делает инвестор это интересно узнать в инстаграме кто смотрит вам как интересно узнать ответ на такой вопрос плюсики ставьте в чат Кому интересно, Ох, сейчас включу зарядочку. Для них. Интересно, да? Очень даже интересно. интересно. Это, хорошо. Это хорошо, потому что мы переходим. Да, очень интересно, да. Так, а тогда ответьте мне еще на один вопрос, последний такой подводящий вопрос. Как вы думаете, о чем отличается человек, который работает в сегменте найм, и человек-инвестор? Как вы думаете, чем они отличаются между собой? Мышлением. Мышлением, совершенно верно. Да, мышление ⁇ это выборы. То есть там, где предлагается какая-то возможность, один скажет, ой, дед, боюсь, да, другой скажет, так, что надо делать, давайте разберусь, давайте вникну. Вот и все. Да? То есть мышление ⁇ это наши выборы. И поэтому я в свое время, да, вот этот вот вопрос задала себе. А чем же я хочу заниматься да и с кем я хочу быть связана, так и ответ пришел знаете практически сам собой то есть я поняла что вивасан это это навсегда для меня меня муж мне муж спрашивал говорит а если у тебя не получится бизнес а если у тебя твой инфобизнес не пойдет вот что ты тогда связан я говорю я с ним не расстанусь никогда Я сюда пришла навсегда я здесь все люблю, мне здесь все нравится. И самое главное, я понимаю, что через свою деятельность я несу людям пользу. А мне всегда очень важно, чтобы моя деятельность для людей была полезна. Чтобы я могла им смотреть в глаза. Ну да. да? Честно, искренне смотреть в глаза. Конечно. И понимать, что каждое слово, каждое нам какое-то обучение или какая-то моя рекомендация, они все наполнены смыслом, и они принесут человеку только благо. Вот. Компания более 20 лет на рынке. То есть, когда мы выбираем себе бизнес-партнера, знаете, важно обратить внимание на ее историю. Согласны? Потому что компаний много, приходят и уходят, начинают кричать, мы первые, давайте к нам. Я думаю, к вам ко всем такие приходят периодически сообщения, что давайте, мы новые, мы только открылись, давайте прямо сейчас к нам, машут, машут, машут, да, прошел год, два, три, я такого вот насмотрелась уже много, да, и потом ни лидера этого, ни компании, потом смотрим, он уже в другой говорит, так, сейчас все кофе пьем, все идем за кофе, значит, все сюда, грибы уже не модно, все уже да. кофе покупаем, все сюда, да, два, три, два года прошло, ни кофе, ни лидера, ни этой компании нет, да, поэтому, когда мы связываем свою жизнь а, с каким-то бизнесом, очень важно посмотреть, а стабильна ли эта компания, Vivasan, прошла три кризиса на российском рынке. да, Это были когда 98 год, меня тогда еще здесь не было, но компания уже была, и были люди, которые вместе с Вивасаной это прошли. Да? Дальше я помню кризис 2009 год, потом 2014-2015, и каждый год это было очень умелое управление руководством, когда э, все делалось и для партнеров, и для клиентов, для того, чтобы нас с вами поддержать, правильно? Э, и когда компания выстояла 20 лет, 20 лет, это показатель того, что она прослужит на рынке еще, еще больше, да? прослужит еще больше, то есть это уже стабильно. Компания представлена в 30 странах мира, это значит, мы с вами можем работать практически по всему миру. И я сразу это увидела и поставила себе такую задачу, что группы надо развивать, будет международные. Правильно? Потому что даже если какой-то локальный где-то кризис, другая страна может чем-то вытянуть. И на самом деле это тоже так вот имеет место. Компания растет, идет, развивается в разные страны, процветает за счет кого? За счет лидеров, правильно? В том числе, да, за счет нашей инициативы, за счет того, что, на, что нам надо. Есть три таких основных момента, о которых я обычно говорю: про Вивасант. То есть, почему Вивасант? Помимо собственных результатов, результатов семьи, результатов тех учеников, которые у меня за последнее время да, прошли курсы, семинары, получили свои результаты. Да, помимо всего этого, у компании очень интересная продукция, основанная на старинных рецептах. Швейцария, это та уникальная страна, в которой сохранились драгисты, да, драгисты. Уникальная специальность. Люди получают высшее образование, учатся в университете. Я посмотрела в берни университет, Четыре года они учатся. И изучают исключительно одну специальность. Как готовить лекарственные формы из трав и растений. То есть если у нас в мединституте учатся тому, как... Э наладить фармпроизводство, да, и как вот синтетику производить, да, в каких случаях ее давать, то в Швейцарии, пожалуйста, изучают, как применять травы и растения. И вы знаете, я вспоминаю, 96-й год, это 1996 год, я первый раз попала за границу, это была Австрия, и мы с подружками решили зайти в аптеку, что-то там надо было ей одной знакомой, то ли мизин, то ли что-то еще для желудка. Мы заходим в аптеку, и вы представляете, нет ни одного химического препарата, ни одного. Стоят травки, травки, травки, травки. И моя подруга в таком вообще негодовании. Фу, что это за такое? У них даже аптеки нету. Одни травы, значит, продают. А для меня это был наоборот, обратный сигнал. Я думаю, какая хорошая страна, надо же, как сохранилась, сохранилось. Да? Но в Швейцарии тем более. Потому что как раз австрийцы, когда они хотят научиться и взять вот эту специальность драгиста, они едут учиться в Швейцарию. Больше, больше нигде, да? Нельзя. Поэтому VivaSan производит рецептурные формы, которые проверены временем. То есть это те рецепты, которые работали 500 лет назад, работали 100 лет назад, работают сейчас и будут работать вам для наших внуков и правнуков. Вы все знаете, что у нас есть кремы с эфирными маслами, уникальные просто рецептурные формы. То, что продукция там, без парабенов не тестируется на животных, без лишних каких-то наполнителей, без синтетических консервантов, без СЛС и так далее, и так далее, Это, об этом тоже много кто может говорить, но Вивасан об этом не говорит и не так делает. Почему? Потому что все предприятия... Работают по стандарту GMP и Swissmedic. GMP – Good Manufacturing Practice. То есть самый высокий стандарт производства, самый высокий стандарт качества. Если какая-то еще страна выпускает и кричит, мы тоже по GMP, даже в России. Слушайте, ребят, ну не смешите, да? Мы все знаем, какие есть контролирующие органы в разных странах, с какими можно договориться с помощью определенных финансовых сумм не задорого. Да? А в Швейцарии это сделать не получится. Там человек из проверяющей инстанции он настолько дорожит своей зарплатой, я уже точно не помню, там 12 или 14 тысяч евро. И человек дорожит своей вот этой зарплатой, что он ее не хочет потерять, и он не пойдет на какие-то сделки с совестью, да, поэтому он будет все делать честно искренне, как положено. И, в принципе, менталитет у людей такой, что они не могут. Я вот сама была когда на предприятиях, поскольку со швейцарцами работала, да, меня там водили в чистые помещения, они, знаете, вот зона идет одна-другая, там разный ламинат по цвету, и чтобы перейти из одной комнаты в другую, надо переодеться, и они, понимаете, они все берут, снимают, шапочку, бахилы, халат, вот надо переодеть, они переоденут, то есть настолько... Только идет вот это, вот такой осознанный подход к производству. Пластик пакуют в стерильных помещениях. Ну, у нас, извините у меня, не все операционные стерильно укомплектованы, да, и какой высокий уровень производства там. Поэтому стандарт GMP, он выполняется на 100%. И следующий стандарт Свисмедик он еще имеет более строгие показатели, нежели GMP. Поэтому продукция выпускается вообще для внутреннего рынка. То есть это то, что швейцарцы делают сами для себя. Единая линия. 5000 флаконов артишока выпустили, и он распределяется. Часть останется в Швейцарии, часть пойдет в Америку, часть в Россию, часть в Украину, в Казахстан и так далее. Поэтому мы гарантированно получаем тот же самый продукт, который бы мы себе купили в Швейцарии. И это, поверьте, стоит того, чтобы один раз разобраться и стать либо умным покупателем, либо и умным, и богатым. Ну и третье преимущество – биодоступность. То, что препараты Вивасан – те, которые относятся к категории здоровья, они работают с эффективностью 85-95%. Если сравнить то, что есть у конкурентов на рынке, а это не голословные данные, это то, что было, скажем так, научные исследования проведены, 30-35% в лучшем случае. То есть у нас как минимум в три раза, да, почти в три раза выше. Самая, самая частая биодоступность – это 15-20%. Понимаете, да, сколько надо съесть чего-то, какой-то витаминки, чтобы получить те же 90%. Mm -hmm. да? То есть продукция конкурентов, ее э, надо в 2-3 раза больше. Так, основные линии. Продукция велосан, то есть здесь есть все, каждый человек для себя найдет однозначно что-то, и уход, и за лицом, и за телом, и приправки вкусные, здоровое питание, и линия с эфирными маслами, это вообще отдельная тема, большая, красивая, которая человек выводит на новый уровень развития, полностью уход за волосами, витамины как для детей, так и для беременных, для кормящих мам, уютный дом, то есть… Все-все-все можно найти. Итак, что нам предлагает компания «Виосан» с вами? Две возможности. Первое – это иметь дисконт. Что это значит? Оформить дисконтную карту. Да? Когда мы оформляем первые пять наименований продукции, мы получаем с вами дисконтную карту и имеем возможность с 23% скидкой делать все остальные покупки. Как вы думаете, дисконт всем выгоден? Конечно. Конечно, вот смотрите, сколько нам предлагают да, вот эти вот магазины, куда мы там идем с вами, спортмастер, не знаю, там, карусели, перекресток, ну что есть, лента еще, вспомните, там 2%, 3%, да, 10% это насколько там надо накупить, чтобы дали, да, 10% карточку. Я в спортмастере узнавала, по-моему, у них 15%, это надо... 150 тысяч накупить я говорю когда еще там накупишь настолько да чтобы дали карточку ну, да. Ромники, мне девчонки говорили там на полмиллиона надо накупить чтобы тоже 15 процентов дали ну то есть вот просто это отношение чтобы оценить что такое 23 процента дисконт с учетом того что большинство магазинов нам предлагает 2-3 процента вот здоровье красота всем актуальны ну, наступает такой период, да, такой момент, когда они становятся актуальны. И вторая возможность, которую нам предлагает компания Vivasan, это зарабатывать. Зарабатывать вместе от 4 до 21% с товарооборота. Плюс я написала здесь 5 видов премии, 5 видов бонусов, пока ничего не понятно. Но смотрите, как на рынке труда всегда предлагают возможности. И мы предлагаем с вами возможность зарабатывать методом сетевого маркетинга. Вот такой вопрос. Для новеньких, кто новенький присоединился, как вы думаете, вы когда-нибудь сетевым маркетингом занимались? Кто есть новенький? Может быть, в чате напишите, может быть, из других чатов напишите. Сейчас чат открою. Если честно, нет, так скажите, нет. Вообще никогда не занималась. никогда. Мне иногда говорят, на самом деле это нормально. То есть, кто в Инстаграме смотрит, можете там минус поставить, кет написать, не занималась никогда. Очень много бывалых. Рот говорит, что да, занимался, да? Сейчас отмотаю чат. Так, Сан Органика мне пишет, занимались, занимались. Ну, отлично, я поздравляю. Хорошо. Ну, те, кто сейчас пока... Не определились, занимались они бизнесом, сетевым или нет, или вообще даже сетевым маркетингом, вот так вот, не про бизнес. Смотрите, простой пример. Вы заходите в торговый центр, поднимаетесь там на второй этаж, и вдруг видите, там открылся новый магазин женской одежды. Такие красивые летние платья завезли, такая коллекция необыкновенная. Смотрите, а это наш отечественный дизайнер. И ткани хорошие, и фасончики хорошие. В общем, перемерили два платья для себя. Подобрали, ну довольны, потому что и цена, и качество, все отлично. И точно знаете, что второго такого ни у кого не будет. Выходите ходите довольны из магазина, э, из торгового центра, и тут навстречу вам идет подружка. Вот идет Ирина и говорит. Кому она у нас говорит? Ирина, кому ты говоришь? Девчонки, кто смелый? Я могу рассказать. Вот сейчас могу всем рассказать. А, подожди, всем, ты подожди, давай ты кого-нибудь спроси, или ты идешь у нас, давай, у нас идет Ирина из магазина с двумя платьями, я Ирину встречаю, говорю, Ирин, ты чего такая довольная? Просто смотрю, ой, она нет. прямо засветится, говорю, Ирин, привет, слушай, ты что такая довольная? Ой, Лен, привет, ой, такие платья классные, недорого, ну вот, вот тут вот, там скидки дают еще. А, -а, -а. а я думаю, ты знаешь, как бы сказала? Вот ну, как бы я сказала. А я бы сказала: слушай, Ир, я себе, тут, я себе тут такие платья прикупила. Вообще отпад просто. Вот согласитесь, мы когда с кем-то увиделись, мы же не говорим, а -а -а. иди туда сразу Мы говорим: я себе купила вот такие, мне так нравятся. Тут Ирина меня смотрит и говорит: Так где купила? Я говорю, да тут, на втором этаже, <существует> слушай, такая коллекция, вообще смотрю, наш отечественный дизайнер, ну классный. Да, на втором этаже, да, ну все, Леночка, давай, пока-пока, потом увидимся с тобой. И пошла на второй этаж, зашла, купила себе там тоже платьица, присмотрела. Как вы думаете, кто получит прибыль с Ирининой покупки? Магазин, конечно. А кто конкретно в магазине? Продавец. Нет, Продавец А прибыль кто получит? Хозяин. Нет, точно не получит. Хозяин магазина, да, получит прибыль. Правильно. Хозяин магазина. Продавец получит зарплату. А мне за то, что Ирине порекомендовала это платится, хотя бы шарфик какой-то подарят, платочек. За то, что я им товарооборот принесла, ничего не сделают. Правильно? А ведь информацию об этом магазине дала я. То есть смотрите, сетевой маркетинг, определение его. Что это такое? Это передача информации о товаре или услуге от человека к человеку. Передача информации о товаре или услуге от человека к человеку. И это что получается? Что мы все занимаемся сетевым маркетингом, начиная с того возраста, как только научились говорить. В детстве. На этой качели качайся, на этой не качайся. Это мороженое кушай, это мороженое не кушай. Правильно? Так? Эту книгу читай, эту не читай хочу провести день рождения, выбрала кафе. Девочки, давайте все соберемся в этом кафе или там встречу, давайте там проведем. давайте посидим. Там такие булочки, там такие круассаны, там такой чай, да. Пришли, собрались, посидели, оплатили, чек хозяин получил, да, прибыль с нас получил. Мне за то, что я позвала в это кафе хотя бы плюшек домой детям завернули. Ничего не завернули, и вам не завернут, правильно? Хотя вы в ресторан людей позвали, да, в определенный. Вот, то есть получается, что мы с тем маркетингом Занимаемся постоянно, только за это денег не получаем. А компания Вивасан что нам говорит? Мы готовы с вами делиться частью той прибыли, частью того товарооборота, который пройдет с покупок других людей. То есть вы живете, как и жили, делаете все то же самое, только мы готовы с вами делиться. Как это происходит? То есть вы получаете свой процент от э, созданного товарооборота, он вам выплачивается. Сейчас переключу следующий слайд. Так, вот, чтобы нам было понятно, как это происходит для Инстаграм. Instagram... Давайте я вас поставлю ближе к экрану, чтобы вы тоже могли видеть. Так, так. Вот. Угу. Все должно быть всем видно хорошо. Смотрите, первый вариант. Вы сделали в интернет-магазине заказ для себя. Зашли на 6,5 тысяч рублей себе что-то в месяц заказали. Прошел месяц, вы получаете 200 рублей, ваш доход. Хорошо? Ну, как бы, хорошо, заказ сделала, деньги получила. Чего? Почему бы и нет? да? Почему бы и нет? Интересно. Следующий вариант. Вы сделали в интернет-магазине для себя заказ всего на полторы тысячи рублей тоже что вам было надо может быть крем с маслами может быть там лица крем может витаминки заказали и ваши знакомые подруги родственники независимо от вас вот это очень важно независимо от вас по своим дисконтным картам зашли в интернет магазин и тоже сделали себе заказы кто-то на полторы тысячи рублей кто то на две с половиной кто-то на тысячу вместе с вашим заказом считаем все получается 6500 рублей и да? Месяц прошел, компания «Вилосан» вам говорит, получите 200 рублей. Как думаете, что интереснее? Первый вариант – вы сами купили на 6500 и получили 200. Или второй вариант – вы купили всего на полторы тысячи рублей, а 200 рублей себе получили. Какой выгоднее вариант? Не меньше потратили, а деньги те же получили. Да, Валентина Ивановна. второй вариант выгоднее, да? Вот, ну, очевидно, вот у нас включается конечно, -то инвесторы. Есть у каждого, да, мы умеем считать, мы тут сразу видим, что мы себе купили всего на полторы. Смотрите, как вы думаете, вот для ваших подруг, родственников, знакомых это выгодно? Они купили себе швейцарский продукт со скидкой в 23%. три процента. То, что им надо, гарантированно, что это не подделка напрямую от производителя, минуя всяких вот этих посредников, крупного, среднего, средний где бы еще накрутили в 10 раз больше цен, да, и тот крем, который они здесь могут для лица, супер, там, лакшери крем, вот последние новинки купить за 3-3,5, если бы этот крем прошел череду посредников, как мы это видим в сетях Литуаль, да, там бы он меньше 25-30 тысяч не стоил, да, то есть здесь человек покупает... Напрямую от завода по дисконтной цене людям выгодно, конечно выгодно, они купили то, что им надо, качественное, получили домой. Компании «Вивасан» это выгодно? Конечно. У них прошел товарооборот на 6,5 тысяч рублей, то есть компания «Вивасан» это тоже выгодно. Нам это выгодно? Однозначно. Мы себе всего на полторы тысячи взяли, а 200 рублей заработали. То есть что мы видим, исходя из этого примера, что для компании VivaSan, собственно, все равно, как мы организуем этот товарооборот? В одиночку или вместе с кем-то? Главное, чтобы он прошел. И мы от этого товарооборота получаем определенный процент. То есть неважно, сделали одни или сделали с кем-то. Но понятно, маленькие суммы мы можем сделать самостоятельно. А если мы хотим доход больше, не 200 рублей, а 200 тысяч, да, то значит, надо товарооборот создать больше. 6500 товарооборот в месяц, наш доход где-то 200 рублей. Ну, скидочка, которую можно учесть, заказ, мелочи приятно. Создали товарооборот на 43 тысячи рублей в месяц, уже получаем 2. На 60 тысяч 6. 250 тысяч товарооборот создали, получаем 25 тысяч рублей дохода. Создали товарооборот на 700 тысяч рублей в месяц, здесь у нас уже доход будет порядка 80 тысяч рублей, плюс-минус, ну, где-то вот так вот, да, для начала, правильно? Правильно. теперь возникает Глядя на эту картинку, следующая мысль. Так, 80 тысяч в месяц хочу пассивного дохода, никому ничего не продаю, люди сами заходят на сайт, сами себе все покупают, я 80 тысяч получаю. Так, как организовать? Это же сколько людей у меня должно быть в организации? Правильно? Возникает следующий вопрос. Для этого мы смотрим, какой средний заказ у нас по организации. Да? В среднем это 2000 рублей. Это значит, кто-то себе на тысячу, кто-то на 3 купил, кто-то на 2. Да? В среднем 2000. Мы 700 тысяч рублей делим на средний заказ 2000 рублей, и мы получаем 350 человек. То есть, если у меня в организации 350 человек, то я уже гарантированно сделаю для Vivasant товарооборот оборот на 700 тысяч рублей, и значит я гарантированно получу свои 70-80 тысяч. Правильно? Правильно. Теперь опять включаем мышление инвесторов. Вот человек с мышлением наемного работника или самозанятый, он обычно дальше не слушает. Он говорит, я все понял, 350 человек надо. У меня в записной книжке 700 есть. Я пошел. И не слушают эти люди дальше. Я была такая же. Если кто-то сейчас есть на эфире или будет слушать записи и сейчас захочет остановиться, ребят, послушайте дальше. Потому что я была такая же, и сказала, сколько надо, 350? Да не вопрос, вообще одна сделаю. Это большая ошибка, ребят. Потому что вот здесь надо включить мышление бизнесмена, предпринимателя. То есть можно, как говорил Генри Форд, да, можно сделать работу на 100% самому, вложиться на 100%. И мы получим, ну, сделать вот все, все-все-все этапы самому, одному, да, на 100% и выполнить. Мы получим результат 100%. А можно привлечь по одному проценту от усилий 100 человек. Результат будет тот же самый. Только первый способ трудный, когда мы все делали сами, все на себе тащили. А второй способ умный. И вот здесь в бизнесе нам с вами важно научиться включать мышление предпринимателя и работать по-умному. А что это значит? А это значит, надо посмотреть, так, а у меня в окружении вообще вот есть, ну, хотя бы пять таких толковых человек, Кого сейчас интересуют либо деньги, то есть человек интересуется дополнительным доходом, увеличением дохода, или ему его работа уже надоела, потому что он там никаких перспектив не видит и понимает, что ну, впереди ничего хорошего не ждет, да, или там у него нет времени, или, может быть, есть хорошая зарплата, но нет времени жить на эти деньги, и человек готов что-то менять. Вот таких пять человек у меня есть, или людей, которых интересует здоровый образ жизни, они принимают витамины, то есть они себе что-то там покупают, да, такое. интересует красота. Есть такие люди. Ну, конечно, есть, потому что вот у меня, несмотря на то, что я занимаюсь сейчас бизнесом, да, я знаю точно, у меня такие люди есть. Вот. Что мы делаем? Мы приглашаем 5 человек на информационную встречу. Ну, примерно на такую, как вот провожу, провожу сейчас с вами я, приглашаю с вами, да, то есть ваши люди приглашают к вам э, своих знакомых, друзей, родственников, родственников. И вы проводите для них вот такую презентацию возможностей, где показываете, что здесь можно либо оформить карту «Быть умным покупателем», либо начать зарабатывать. Рассказываем все по шагам. Люди посидели, послушали, да? заинтересовались. Но мы сразу договариваемся, что проводит наставник эту встречу. Почему? Потому что он более опытный человек. Да? Он уже может рассказать об этом бизнесе профессионально, нежели новичок. Да? Новичку дело основное только научиться пригласить. Да? Вот сказать я рассказываю да как спонсор ты сидишь рядышком и слушаешь как я провожу встречу люди посидели послушали допустим вот это вот у нас светлана раз едет это за вас и она говорит, слушайте вот она да светлана у нас будет а у меня тоже есть пять человек а его интересуют деньги или интересуют деньги либо здоровье красота у меня тоже такие есть игры хорошо приводишь на следующую встречу приводит на следующую встречу 5 человек также мы допустим зуме собрались или где-то в кафе или в офисе неважно сейчас Мест много где можно организовать. Что мы делаем? Я опять провожу эту встречу. А здесь уже и Светлана сидит, учится. Да, и там вот первая вот эта вот девушка тоже у нас сидит, учится. То есть вместе. Вместе сидят, обе учатся слушают, как я провожу встречу, что-то записывают, что-то фиксируют. Пять человек пригласили по пять. Это у нас уже 25 человек. Правильно? Посидели, послушали. Следующий говорит там. Маша, там, Катерина говорит, слушайте, у меня тоже есть пять человек, кого интересуют деньги. Конечно, есть такие люди. И она приглашает своих пять человек на эту встречу. Да? То есть каждый у нас приглашает по пять человек. 125 получается. И опять, я для них провожу презентацию, они сидят учатся. Третий раз. Потому что люди три раза послушали, и как в школе изложения, да, информация уже вся запомнилась. И когда в следующий раз новичок приглашает своих, уже... Мой новичок, да, вот это вот, допустим, первая Светлана, кто у нас была, она проводит встречу, я сижу, слушаю на подстраховке. То есть все ли верно говорить, но там, если где-то надо что-то подсказать будет, если запутается, то слово вставлю. А так сижу, терплю, потому что ей надо научиться, ей надо самой запуститься и самой научиться давать полную информацию. Что у нас получается? 5 человек плюс 25, плюс 125, плюс 625. У нас получается 780 человек. То есть мы хотели с вами, помните, 350 создать организацию, а у нас уже 780 человек получилось. Средний заказ 2000 рублей, умножаем на 2000 рублей, у нас получается 1 миллион 560 тысяч рублей. 21% от этой суммы будет выплачен в организацию, это 327 600 рублей. И Из них примерно 130 тысяч будут ваши, да, того человека, который эту организацию создал. Я надеюсь, с этим все понятно. Но mm -hmm. это еще не все. Это, опять же, только начало. Смотрим дальше. Вот у нас Светлана, которая создала организацию с товарооборотом в 700 тысяч рублей. То есть она сама уже вышла на приличный доход. 70-80 тысяч рублей получает. Там люди в ее организации, кто тоже у нас. Кто-то потребитель, кто-то кто продавец, кто-то бизнес-партнер, активно приглашает новичков, да, проводит обучение, проводит планерочки. Вот. Екатерина. Тоже она говорит, а я не хочу, отставать свет может, у меня что, у меня тоже все получится, вон у нее люди как идут. И она тоже взяла, создала такую же организацию, ну, вот я не стала здесь перерисовывать, но то же самое, то есть у Катерины тоже товарооборот от, от 700 тысяч рублей в месяц, то есть две лидерские организации, что вы как руководитель получаете в этом случае? Ну, Ваши девочки, понятно, они вышли э, на первую лидерскую ступенечку такую, да, их доход 55-75 тысяч рублей в месяц. Вы, как руководитель двух лидерских групп, получаете уже доход примерно 170 тысяч рублей в месяц. Если у вас вырастает 4 таких лидера, да, то есть запустили двоих, Помогли еще двоим вырасти. Что будет? За четыре выращенные группы, то есть четыре лидера, которые уже сами э, со своей организации приносят товарооборот от 700 тысяч рублей, получают свой доход 70-80 тысяч рублей в месяц. Да? Ваш доход увеличивается до 330 тысяч рублей в месяц. Пять э, групп, это уже директор, 700 тысяч рублей в месяц. Шесть человек вырастили 1 миллион 200 тысяч рублей в месяц. Затем смотрим навык. Да? Вырастили шесть групп, можно это повторить, если есть большие цели, я обычно всегда это показываю для мужчин, пожалуйста, где еще на какой наемной работе вы будете получать 3 миллиона рублей в месяц. Здесь вырастите 12 групп, пожалуйста, любой амбициозный план возможен. И это даже еще не все, правильно? Вот. Поэтому вот это очень важный слайд, чтобы посмотреть, какие здесь есть перспективы и увидеть для себя, а какая здесь сумма меня а, драйвит, да? Какая мне позволит выйти на тот уровень жизни, которого я достойна, которого я считаю, что я достойна, чтобы обучать своих детей так, как хочу, самому путешествовать так, как хочу, делать подарки и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот какая ступенька карьерной лестницы соответствует а, моим стремлениям? И это себе поставить как план, как цель. Дальше, вот я люблю очень сильно эту фотографию, это у нас была лидерская встреча, да, это был семинар в Москве, куда приезжали люди со всей России, и рядом со мной стоит э, топ-лидер компании «Вивасан», да, одна из топ-лидеров, Ираида Рейда Федоровна Виприцкая. Вот смотрите, замечательная такая светящаяся, улыбающаяся женщина, И здесь 83 года, насколько я помню, на этой фотографии. Вы понимаете, она пришла в «Вивасан», ей уже было за 60, и она создала шесть групп. То есть вот генеральный директор, да, 6 групп, понимаете, за 60 было человеку, нас создала 6 лидерских групп. Ну где вот что, мы молодые не сможем что ли это сделать? То есть люди после 60 это делают. Значит, все можно, значит, дело просто в нас. Но 60 не надо тянуть. Вот, молодец, точно, мы не будем сами тянуть, потому что мы, вон, какие все сами, молодые, счастливые, сияющие, как положено. вот то есть это возможно в любом возрасте сделать. Дальше. У нас проходят вот такие вот колоссальные мероприятия раз в год, да, выездное мероприятие, где-то в теплой стране, как вот в Турции было последний раз, куда приезжают лидеры из 30 стран мира. Обмениваемся опытом, берем интервью друг у друга, общаемся, да. На последней конференции я помню, что плавала в море, ко мне подплывает, кто-то сейчас переключу здесь камеру уже на себя. Так. В прямом эфире. Помню, плаваю я в море, какая-то голова ко мне плывет. Вы Вивасан? Я говорю, я Вивасан, а вы откуда? А я из Луцка, Украина. Я говорю, Прилови сюда, будем знакомиться. Вы не поверите, друзья, мы целый час вот так вот бултыхались в воде и говорили про бизнес. То есть даже в воде люди там обмениваются опытом и вот это вот э, кипение оно идет до 12 ночи там на набережной э, в лобби бар еще где-то собираются группами можно подойти можно взять вот этот вот опыт у других партнеров до да, зарядиться найти партнера любого уровня и пообщаться слушай помоги мне здесь проанализировать а как ты это делаешь да то есть вот такие вот встречи они очень важны они очень сильно заряжают и для того чтобы ну показать вот этот уровень жизни стиль общения вообще мышление предприниматель я на последнюю конференцию вот, собственно где была Взяла свою старшую дочку, Полинка, вот она рядом со мной, она у меня учится на филологическом факультете в Московском государственном университете, но я понимаю, что работа по найму не даст больших денег, и я ее вот уже заряжаю сейчас, вот это мышление предпринимателя, я говорю, иди пообщайся вот с переводчиком, с нашим, да, сколько он получал, будучи заведующим кафедром. Девочки, я не постеснялась, я подошла к нашему переводчику. Вы знаете, да, что он заведовал кафедрой в МГУ, э, иностранных языков немецкой кафедрой. Я спросила, какая у вас была зарплата? Как вы думаете, сколько получает человек вот такого уровня? 15 тысяч рублей в Москве, в МГУ. 15 тысяч рублей. Я это все сказала дочери. Говорю, дочь, видишь, куда он пошел сейчас зарабатывать? Он работает переводчиком. Да? Ну, то есть, говорю, посмотри просто, что тебя ждет потом. Если не смотреть сейчас и не готовить фундамент вообще, где и что и как. Я, вы знаете, как-то по жизни всегда люблю вот интересоваться людьми, да, как, а чем работать, чем заниматься, нравится, не нравится. То есть, ну, поговорить люблю с людьми, да, поэтому, наверное, и получается узнать много о жизни. Мероприятие потрясающее, то есть обучение идет непосредственно от владельцев производств, да, можно задать те вопросы, которые нас интересуют. Сам президент компании Томас Гетрис нас обучает, да, доктор, приезжает главный доктор. То есть вот да, все темы будут освещены, то есть обучение идет на высшем уровне. И вот, подводя итог сегодняшней спасибо. встречи, друзья, я хотела бы задать вам вот такие вопросы, о которых мы сегодня говорили, чтобы подытожить и посмотреть, как у вас уложился образ, и мы его подправим, если что-то какие-то остались, неточности, непонятности. В чем смысл бизнеса, как вы увидели? В чем смысл бизнеса? Своими словами, как поняли, правильно, неправильно? Но мне будет очень приятно, если кто-то решится, наберется смелости и скажет, как он это понял. Создание структуры и товарооборота. Угу, Юлия, да, создание структуры все правильно, создание организации, где каждый покупает сам для себя в интернет-магазине или в офисе и при этом приглашает других людей чтобы познакомить с двумя возможностями компании первое экономить оформить дисконтную карту либо зарабатывать то есть либо быть э, умным покупателем либо быть и умным и богатым да? то есть смысл бизнеса в построении организации где каждый покупает сам для себя продукцию при этом еще приглашая других людей и знакомить с двумя возможностями все верно что необходимо делать как поняли своими словами Особенно новичку, да? что необходимо делать будет? Приглашать на презентацию. Все верно, да, необходимо научиться приглашать. Это первый навык. Сначала научиться приглашать, а потом научиться рассказывать, вести презентацию, и э, потом уже строить структуру. А что это значит строить? Это значит обучать. Это значит, если э, там, моя Светлана научилась... Обзвонила своих знакомых, да, у нее получилось пригласить. Она своей Кате, которая сказала, я тоже хочу. Она и может этот опыт передать. Сказать, слушай, я своим девчонкам позвонила, сказала вот так вот так и вот так, и они пришли. Ты можешь также позвонить говорит, слушай ну конечно так-то я тоже могу то есть собственно это наша задача с вами как лидеров уже будет обучить какими голосовыми мы пользуемся сообщениями да как мы приглашаем по телефону как мы приглашаем в соцсетях и чтобы этого новичка было на автомате да чтобы он сначала нам сдал показал как он это делает а потом уже отправляем самостоятельное плавание ну и, естественно корректируем где надо да что необходимо делать необходимо научиться приглашать но если нам за это платят такие деньги неужели не научиться правда то ну, есть такие деньги платят, ну, можно же научиться, ну, всему. Я вот в свое время помню, когда э, рассматривала, думала, что со своей наукой, может, не за рубеж что-то еще. У меня был всегда немецкий язык, вот, я хорошо его знала, и, ну, то есть в свое время идти поработала и в Австрии, поработала в Германии. А потом, понимая, что мне для аспирантуры, для всего нужен английский, я пошла на курсы и выучила английский. Выучила до да, 12 уровня, и потом, когда начала уже работать по теме стволовых клеток, мне это очень пригодилось, потому что нужен был как раз специалист, который не только знает хорошо биологию, генетику, но и может вот свободно общаться на любые темы. Вот, поэтому… Вот в свое время, да, для того, чтобы хорошо зарабатывать, что надо? Выучить английский, выучить, что еще надо сделать? Обучиться там таким то технологиям? Давайте я обучусь. Да? И здесь мы с вами должны подходить точно так же в бизнесе, да. То есть э, не говорить, я этого не умею и все, да. Но если за это платят такие деньги, ну можно научиться. Ну, конечно, можно, правильно? Приложить определенное количество усилий, навыков, поговорить с теми, у кого получается, среди все. Сколько будут платить? Как поняли? От чего это зависит? Тоже своими словами. От товарооборота. Да, Ирина, да, то есть какой товарооборот создадим, столько и получим. Создали 100 тысяч товарооборота, ну, там, не знаю, 7, 8, может, даже 10 тысяч получим. Да. Создали миллион товарооборот, 100 тысяч получим и так далее. И так далее, то есть зависит от товарооборота. А не за приглашенных. Ну, вы молодцы, вы, вы, вы, вы вообще молодцы. Кто будет помогать в бизнесе? Все. <связь> кто конкретно? кто конкретно? Все сказали, все раз, Это ответственность Спонсор. размазанная. Кто конкретно будет помогать? Спонсор. Ну, Спонсор еще. информационный. Конкретно кому это важно? Вот тут и будет помогать. И команда будет помогать, если да. создается, конечно, это общая работа. Угу, угу. Не ну, люди, которые да. интересуются. Они будут давать мотивацию. Угу, угу. И, кстати, и сама компания будет помогать, потому ну, что они делают для нас акции различные, да, семинары обучающие, платформы создают, сайты создают, справочники выпускают То есть все, начиная действительно с того человека, который пригласил, если он ну, человек ответственный, да, если нет, то мы просто идем выше, до вышестоящего спонсора, до того, которому, как вы правильно сказали, это надо И кто будет вкладываться в новичка своим временем, чтобы передать опыт вот. То есть будет наставник помогать, будет команда помогать, будет помогать сама компания. И что получим в результате проделанной работы? Самый приятный вопрос. А что еще продукт будет помогать. Потому что продукт удовлетворение очень удовлетворение будет. получим. Очень большое удовлетворение и... от своей жизни. Материальное, да? <связанный> <связанный> <связанный> <связанный> и моральное. Очень моральное и материальное. вообще угу. жизнь другая будет. Угу. Но мы существует... получаем. Желание, а у каждого они свои. В результате мы получим Ставим пассивный доход. Потолок желаний, да. В результате мы получим пассивный доход, очень интересную, наполненную жизнь эмоциями, да. и людьми, встречами новыми. Мы получим знания новые. Ну и с нашим продуктом это активное долголетие, я вот так думаю. Угу, все верно, да. Но мы получаем с вами, по сути дела, стиль жизни инвестора. То есть человек, у которого уже есть свободное время, и вот он решил, что ему надо сейчас там свозить семью или самому поехать в Париж. Мы ну, не надо ни кого отпрашиваться, не надо там что-то да, готовить долго. Купили билеты, оформили визу и полетели. Все. То есть мы получаем стиль жизни инвестора, когда у нас появляется и время, и деньги, и действительно удовлетворение от выполнения некой миссии. Правильно? От свобода. Миссии. Мысли, свобода финансовая. Угу. Вы знаете, ну, еще... это поэтому... много. О, определяем, да, сейчас нужно будет вопрос задать, определяем для всех вот новичков, говорю, да, кто будет в записи смотреть или смотрел сейчас, определяем свой уровень по карьерной лестнице, да, смотрим, как я хочу жить, какие мои мечты, сколько стоит квартира, в которой я хочу жить, сколько стоит путешествий в которых я хочу побывать, сколько там стоит для нас, для девочек, всякие спасалонные массажи, ну что, что мы там любим, да. Вот, для детей образование сколько стоит. И считаем: в год, значит, это надо столько, делим на 12, значит, месячный доход такой-то, и находим по карьерной лестнице, чему он соответствует. И ставимся, значит, вот сюда я хочу, значит, вот такое количество человек, и я на него нацелюсь. Ну, у всех получается. У Лейда Федорны получилось, да. И она не единственная. Я имею в виду к тому, что человек пришел уже не в 20, не в 30, не в 40, и даже не в 50 лет. Почему я показываю? Но обычно очень сильно мотивирует их всю молодежь, кто <смех> помладше, <да? смех> что это возможно, это возможно. Хорошо, вопросы, друзья мои. Давайте, я тогда презентацию, наверное, сверну, правильно? Рано, рано. Я только хотела сказать, что у нас здесь есть тоже такие же прекрасные люди, которых можно показать воочию, Давайте. даже в данный момент. Давайте, я прям Менеджеры кажется. представлены, которые могут помахать ручками. У нас здесь есть генеральные директора, которые представлены два человека, да, тоже вот могут помахать ручками. Ольга Васильевна, вас не видно, но мы видим вашу фотографию. Поэтому, вы знаете, когда мы говорим о ком-то и где-то, это одно, а когда это вот реальные живые люди, их можно увидеть в данный момент. Валентина Викторовна, Татьяна Митрофановна, Лидия Митрофановна, Ольга Васильевна. Поэтому вот скромные прекрасные леди. Не по возрасту и по, как бы, по значимости. Вот. Это очень важно. Выглядит хорошо, получается самодостаточная. Вот. это очень важно. Спасибо, Спасибо, А ее нет, да? Ну ладно. Это, это действительно здорово, у вас в Воронеже очень, очень сильная команда, вы там такие сплоченные, я всегда привожу в пример для своих, говорю, слушайте, вот как можно в этом вырасти, сплотиться, и говорю, Воронеж, они для своих мероприятий снимают драматический театр, так вот, на минуточку, вы представляете, какая команда, драматический театр взять, снять для себя на мероприятие, вот, нормально Размах и размер. Поэтому действительно все возможно. И для тех, кто сегодня послушал, и может быть первый раз эта информация не так зашла. Да, наши собственные фильтры, ограничения они мешают пропустить все. Все 100% информации, посмотрите еще раз записи, да? послушайте потом еще выступление, то есть поваритесь в этом 2-3 месяца, как минимум 2-3 месяца поваритесь в этой информации разной, послушайте разных спикеров. Вы обязательно найдете для себя вот тот спусковой момент, когда скажете, все, начинаю. Начинаю. И для, ну, для нас, для всех, я думаю, вы со мной солидарны, будет очень приятно вырастить еще э, много новых сильных лидеров. У меня все, друзья мои. Была очень рада с вами сегодня увидеться. Огромная благодарность за организацию мероприятия. Благодарю всех, кто пришел в прямой эфир здесь, в Инстаграм. И если кто-то был в соцсетях, огромная благодарность за организованное мероприятие Ирине, в частности. Благодарю. Спасибо, Леночка, большое. А у меня вот такой вот вопрос к тебе. Правда, что ты еще и автором книг своих являешься, да? Да, да. Ну, не знаю, я а, это как-то так рассматриваю. Ну да, ну да, ну есть такое. Ну, да. А где можно? Ребята, вы знаете, это все настолько несложно. Ну, правда, это все настолько несложно. Да. Я думаю, что самая лучшая книга, она должна быть еще впереди. Заметьте, у топовых сетевиков, у большинства есть свои книги. Они, как правило, небольшие, да, не толстые. Я из зарубежных и отечественных имею в виду, да. Но каждый какую-то свою определенную книгу пишет. Вот, поэтому, возможно, еще впереди. Понятно, еще впереди. Спасибо, Леночка. Спасибо, было очень интересный эфир сегодня. Спасибо О! большое. Я рада. Если есть какие-то еще вопросы, я знаю, что у нас есть еще другие чаты, в которых не видно. О, мне здесь в прямом эфире все ставят вот такие вот всякие значочки. Ой, спасибо вам огромное, мне очень приятно. Игорь, есть там еще вопросы, Игорь. Служба нашей технической поддержки. Игорь, а, есть я вопросы. Вам все в чат. Там, все в, чат. в чат. Так, ну я думаю, что мы осветили, потому что вот я сейчас тоже прочитала, что здесь было. Люди старались отвечать и надеюсь, что ответы получили. Супер пишут. Да, будет запись, поэтому кто не сначала соединился, вот очень рекомендую посмотреть с самого начала еще раз. И в тот момент, когда вы почувствуете, что хотите изменить своей жизни, если мы это сами не создадим, то жизнь нам создаст эти условия, это 100%. То есть не ждите, друзья мои, не ждите, начинайте сами себя выводить из зоны комфорта. Вы знаете, это подмечено специалистами, что люди, которые предпочитают вот, а, свою жизнь ограничить от каких-то потрясений. Да? Вот смотрите, когда мы осознанно идем, выходим из зоны комфорта, осознанно говорим «я проведу выступление» осознанно говорим я там ну, что-то сделаю такое чего боюсь не знаю в спорте может быть связано еще с чем-то куда-то поеду куда боюсь не знаю нырну без маски на глубину там 10 метров да просто на задержке дыхания. Ну, в общем, какие-то позволяем такие вещи которые мы можем проконтролировать да? жизнь это воспринимает что человек идет на риск выходит из зоны комфорта значит он растет развивается если же человек решает что нет я буду сидеть в своей скорлупе вот чтобы все тихонечко, как вот тот премудрый пескарец, значит, чтоб, не дай Бог, да, помните, как он прожил у него? Ни семьи, ни детей, ничего, вообще ничего. Главное, чтобы рыбу не съел, да? Так вот, мы не премудрые пискари, и жизнь устроена таким образом. Вселенная создает обязательно условия, что такого человека, который осознанно избегал маленьких стрессов в своей жизни, на который сам шел, да, она ему потом готовит очень большой пинок. Такой вот, вот знаете, как вот эти все маленькие собрать воедино, и одним вот этим вот пнуть, выпнуть его из той зоны комфорта. Поэтому не сидим, выходим сами. Пусть маленький в шашком, все идет в зачет. Это гораздо лучше, нежели потом придет один большой пинок и просто говорят, вы уволены, вы уволены, все, ищите. То есть, а вас, да ладно, у меня здесь запасной аэродром создан, у меня уже здесь, так сказать, дело есть. Да, я уже не боюсь, я уже знаю, где я буду развиваться. Я уже выбрал себе наставника, я вообще уже знаю, знаю с кем, где и как буду развиваться. Поэтому, друзья, давайте мои. я тоже по теме еще добавлю: что если кто-то, значит, смотреть не в самом начале, а в конце, если вы сможете пересмотреть запись, и вы сможете сейчас оставить заявки. То есть, у нас есть платформа, на которой вы сможете оставлять заявки, и с вами свяжутся люди, которые вас пригласили, по чьей ссылке вы зашли. Если вы смотрите. На вот этом сайте у нас, то есть вы перешли по ссылке, оставляйте заявки, фамилию, имя, отчество, свой номер телефона. Если Россия, то это плюс 7900, ваш номер, электронная почта. Если вы из другой страны, вы пишете плюс и код вашей страны и номер телефона. Здесь ставите галочку и пишите «Отправить». Эта анкета попадает человеку, который вас просил, и он с вами свяжется. Не забывайте о том что у вас есть возможность попасть к нам на бесплатное обучение, платформа, которая доступна будет каждому из вас. И здесь предоставляются огромные возможности. Поэтому сейчас у нас есть возможность работать и онлайн, и офлайн. Каждый выбирает сам. Я думаю, у нас еще будет много новых интересных встреч. Спасибо, что были с нами. И всем прекрасного, отличного вечера. Да. Всем спасибо. Счастливо. Счастливо. Всех благодарю. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания.